Зимняя коллекция цветочниц на подоконник, уже в продаже от фабрики интерьерной ковки. Необычный дизайн, покраска с позолотой добавляет подставкам новогодний акцент. Цветочницы изготовлены в образе собаки, котенка, бабочки, миниатюрного стульчика или кресла-качалки. Цветочницы позволяют экономить место на подоконнике, вмещая одновременно до трех горшечных растений. Успейте заказать новогодние товары по оптовым ценам. Цветочница в виде стульчика за 250 рублей. В данный момент до конца года для оптовых клиентов действует скидка минус 15 процентов на цветочнице. Ищите скидочные товары в разделе акции на сайте фабрикаковки.ру.